В семье известного актера случилось самое настоящее горе. Не успев толком оправиться от смерти отца, Даниилу вскоре придется хранить мать. Даниил Страхов прославился благодаря сериалу «Бедная Настя». Проект вскоре после выхода снискал признание у зрителей, а Даниил стал народным любимцем и был наречен званием одного из самых красивых мужчин театра и кино». Однако бешеной популярностью Даниил пользоваться не стал, после «Бедной Насти» он сыграл еще в нескольких успешных картинах и постановках, а затем ушел в тень. Последним более-менее ярким пятном в фильмографии актера стал сериал «Курорт цвета хаки», в котором он сыграл роль пограничника. К сожалению, вновь о Данииле Страхове заговорили из-за очень печального повода, 3 августа стало известно о смерти его матери. Она была для своих учеников не просто преподавателем, но и дорогим, близким человеком. Помогала людям начать жить полной жизнью, была очень отзывчивым, душевным человеком и великолепным профессионалом. Это большая потеря для всех выпускников школы, для нашего сообщества и всех, кто знал Елену. Вечная память, подчеркивают ученики Елены Алексеевны в социальных сетях. Мать Даниила Страхова была довольно известным психотерапевтом и сооснователем авторской школы мастерской интегральной гуманистической психотерапии. Коллеги отзывались о женщине исключительно в положительном ключе и отзывались о ее эрудиции и таланте. Потеря стала не первой для Даниила Страхова в этом году, 27 января в Бостоне скончался его 72-летний отец. Мужчина более 30 лет жил в США и сильно болел, врачи всеми силами пытались поставить его на ноги и подарить несколько лет жизни, но усилия оказались тщетными. Александр Борисович в своих кругах, как и его жена, тоже был довольно известным и успешным человеком, он был литератором, этнографом-лингвистом и трудился редактором международного журнала. Также он являлся автором нескольких научных работ о словеноведении.